На самом деле, как и в любой сфере, на торгах по банкротству, конечно же, мы можем столкнуться с недобросовестными людьми. Это может произойти даже в магазине, когда вы покупаете хлеб. Конкурсный управляющий – это официальное лицо на торгах по банкротству. И, конечно же, он не имеет права вас обманывать. И в 90% случаев так и происходит. Вы, обращаясь к конкурсному управляющему, получаете достоверную, правильную, полную информацию. Но, как я уже сказала, бывают люди, которые ну, в силу каких-то обстоятельств или ления не предоставляют на полную информацию, не идут с нами на контакт и так далее. И здесь, наверное, только лишь знания, практика и опыт могут вам помочь. Если вы только начинаете вашу работу на торгах по банкротству, начните с того, что изучите все законы, попрактикуйтесь, поучаствуйте в торгах ну, с минимальным бюджетом, где минимальный риск. И я уверена, приобретя опыт, у вас все получится. Я желаю вам победы на торгах, я желаю вам хороших лотов, отличного настроения. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и всем пока!